Глава 6. Андрей Голубенко, преободренный первыми успехами благовестия, очень горячо благодарил Бога за работу Духа Святого посредством Слова Божьего в сердце барона. Он даже сам удивился, как быстро и сильно полюбил он Марца, как спасаемую душу, невзирая на мешок грехов, с которым тот еще не хотел расставаться. И вот теперь... Стоя на коленях проповедника, обратился к Спасителю со слезами. «Боже, молю тебя, излей мое сердце еще больше любви, чтобы мое благовестие на этом месте было полным и совершенным, чтобы прославилось твое святое имя. И если для этого нужно будет мне перенести страдания здесь и кров свою пролить, я готов». Андрей встал с молитвы но, анализируя ее умом, удивился, что сказал такие слова о крови. «При чем здесь кровь? Зачем я так? Как-то наивно это у меня получилось. Какой-то детский лепет, да и только», — думал он. Но на этот час он еще не знал, что это была молитва в Духе, которая не всегда подвластна уму, потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными по воле Божией. Римлянам 8:26.27 А ведь Бог приготовил особый план благовестия для этой семьи, который Голубенко должен будет понять значительно позже. Как-то в один из своих обычных рабочих дней Андрей был приглашен бароном во флигель, где цыгане наиболее часто чаевничали, небольшим числом душ, то есть это строение было сравнительно небольшим, но зато уютным. Поводом приглашения было сообщение Марца о том, что он вскоре уедет до конца месяца в Москву, и поэтому, сделав необходимый запас продуктов, барон распорядился передать всю ответственность по его обители Голубенко, зная его честность и добросовестность еще потому, что, как выразился главный Рома, у этого еврея и муха не пролетит незамеченной. Большая связка самых разнообразных ключей от всех хранилищ дома была передана лично в руки святого. Но Андрея сильно удручал вопрос оружия. Еще в начале своего приезда он видел небрежное хранение ружья хозяином, и еще тогда Голубенко удивленно предупреждал Марца, говоря, «Разве можно так бросать ружье без присмотра?» У тебя же куча детей. Не дай бог, но может беда случиться. Не зря говорится, что и палка один раз в году стреляет. Но тот только махал рукой и легкомысленно говорил. Оно не заряжено, но должно быть всегда готово, так как на меня уже дважды был налет с грабежом. Малые дети никогда не трогают его, а большие обращаться с ним умеют. И вот теперь, когда назревал отец хозяина, Голубенко насторожился, понимая, какая нежелательно гора хлопот ложится на его плечи. Марц, ты же знаешь, что я к оружию имею, как христианин, самое отрицательное отношение, и не воспользуюсь им даже тогда, когда меня убивать будут. Какая с меня охрана? К тому же я снова тебя прошу, убери эту двустволку. Андрей указал рукой настоящий в углу двухствольное ружье, над которым висела старая икона, крепко усиженная мухами и как бы поддерживаемая паутиной, шатром растянувшись над ней во всем углу. Но барон был совершенно спокоен. «Ты за это не отвечаешь. А что до ружья, я снова тебе в который раз говорю, что мои дети умеют обращаться с оружием. Отойди на тридцать метров, поставь себе яблоко на лысину, и любой сын и любая дочь моя не промахнутся по нем, оставив твою голову невредимой. Это уже проверено». Не переживай, это не твоя забота, за охрану отвечает Ипан. Он знает, где находятся патроны. Твоя забота должна быть об одном, чтобы Настя не таскала продукты, вещи домой, чтобы мои дети были сыты. И если жену Ипана придется отправлять в родом, она готовилась стать матерью, чтобы ты вызвал скорую помощь. А в целом, быстрее заканчивайте ремонт, все равно красота бесконечна, сколько ее не делай. Не хотелось Андрею зваливать на себя эту непредвиденную обузу, но выбора не было, иначе нужно было бы остановить работу на две 3 недели, а это нарушало все дальнейшие планы. К вечеру того дня барон созвал своих друзей, соседей, родственников. Приехали именитые цыгане других районов из городов и те, которые должны были ехать вместе с Марцем в Москву. Главный Рома захотел на дорогу повеселиться. Весь двор буквально кишел, как морские волны в бурю. Сколько движений, шума, крика, восторгов, смеха. От пестроты разноцветной одежды рябило в глазах. Запах разных духов и влияние разных духов с мохом висели над этой дикой толпой, упаяющей себя ищадьем ада». Смог, значит, дымный туман. Каждый из Ромалы хотел как-то выделиться из всех, показать, на что он горазд. Старый липован, известный своей силой, удерживающий на скаку лошадей, демонстрировал среди молодых цыган свои руки через черточку клещи. Уже третья подкова, разогнутая, как сдобный бублик, летела за ворота дома под радостный, дружный возлас собравшихся. Палюля молодой Чавеле, то есть человек, тоже попытался это сделать, но сколько не краснел, сколько не дрожали руки его, но четвертая подкова ничуть не поддавалась. «Та шо ты так надувся? Дивись, пуп уже развязывается!» – из толпы зевак Борис, худой высокий цыган, с никогда не исчезающей улыбкой. Раздался взрыв хохота, мышцы полюли, расслабились, и он с гневом бросил подкову на зим. Но особенно цыган захватывал риск, сопряженный со смертельными трюками. Антон, хмурый, малоподвижный Рома, вывел среди толпы своего сына лет 14-15, бесстрашного юнца, который, положив руку на дверь сарая и оскрыв веером пальцы, ждал, когда с отмеренных пяти шагов отец будет бросать ножи. Толпа замерла. Наступила тишина, когда казалось, можно было слышать даже стук сердца. В двадцать секунд четыре ножа торчали между пальцев юноши. Песклявый крик Насти, приглашавший к столам, отрезвил обстановку словно ведро воды, вылитое на костер. Ромале усаживались за столы, увлекая за собой детей. Соседи из русских стояли особняком вдоль забора, стеснительно переминаясь ноги на ногу. «Сидайте, дорогие сусиды, не стесняйтесь, будьте как дома!» – приглашала Румина. Какая-то из сеганок, усаживаясь, не уважила своего мужа. Рома за волосы вытянул ее из-за стола на середину свободной площадки двора. И при всех собравшихся наотмаш ударил в лицо. Брызнула кровь. Женщина взвыгнул и, ухватившись руками за лицо, согнулась. Цыган с силой ударил ее ногой и, уже валяющийся в пыли, бил коротким кнутом, извлеченным из-за голенища сапога. Все молча смотрели. Для них это было обычное явление, как бы говорящее. заслужило. Получи!» Андрей Голубенко, услышав виз женщины, Кинулся к Марцу, прося его вступиться за нее, но барон, резко отстранив ее рукой, сказал, «Не лизни в свое дело! Це наша романо Джеибен, то есть цыганская жизнь. Но все-таки крикнул, «Хорош, Роман! Гастроли спортишь!» Роман остановился, спрятал кнут и, направившись к столу, как будто ничего и не было, сказал, «Ничего, гастроли не испортим!» Синяки выведет, намазюкается, еще пригоже станет. Кто-то из сидящих за столом запел. В минуту песня, подхваченная собравшимися, плачущим напевом неслась далеко за пределами двора. Некоторое время Ромале с упоением рассиживали за столом, уничтожая его достопримечательности, отбрасывая куда попало обглоданные кости и пустые бутылки. Настя... Собрав ворог посуды, направлялась во флигель. Барон остановив ее и забрав хрупкую ношу прислуги, поднял над головой. Ромалы, на счастье, на дорогу. В один момент посуда со звоном и грохотом осколками запрыгала по земле. Благослови нас, девла, то есть бог цыган. Но в это время во двор вошла богеми, читающая линии рук и обладавшая «даром прорицания». Даром в кавычках, конечно. Она шла на перерез толпы, отталкивая себя грязными охмотьями и загадочно холодными неподвижными глазами. Одним из инструментов колдовства этой смуглолицей прокуренной, одержимой нечистым духом цыганки. «Девла, кого благословит, а кого не благословит, — начала она». Рада счастлива я будет, потому что я слышала свискнута. Муж с удачей вернется. Роза, в семью твою беда придет. Слышишь, как бренчат ключи? Это тюрьма. Румида, в твоем дворе лают собаки, лают и не перестают. Это неудача, нельзя тебе ехать. — Та бреше, бреше, вона, сухомозлая бхури! — оборвала ее причитаниями Марц, видя, что жена насторожилась. — Вона нам завидует, а крим того сывухи напылась. — А ну-ка пошла прочь, старая ведьма! Барон стал выталкивать старуху в плечи, сопровождая ее до калитки. Но богеми все причитала. — Хась! Хась! Хась! — кричала она. — Что значит гибель? Гибель! Каждый по-своему расценивал «пророчество» в кавычках старухи. Марц, решив отвлечь всех от тяжелого размышления, перевел тему разговора. «Ромалы! Через месяц я войду во дворец, который евреи мне отделывает. Последнюю красу наводит». Рукой он указал на неприметного незнакомца, сидящего на ступеньках. «Красивишего ни в кого не будет, а якщо буде, то цьому святому... Будет те, что было мастеру храма Василия Блаженного, мастера, руководившего работами по строительству храма Василия Блаженного в Москве. Тогда царь спросил, а можешь еще краше сотворить? Тот ответил, могу, но царь, чтобы такой красоты больше нигде не было, повелел раскаленным железом выжечь глаза мастеру. Запрошую всех на входы, но его речь оборвали посыпавшимися отовсюду вопросами. «Какой же это мастер, як шо він святый? Разве что мастер приносит жертву детей?» «Ты нас удивил, Марц!» «Что у тебя общего с ним? Да он же Христо продавит, сколь еврей!» «Гаджо он и есть, гаджо! Гони еврея, пока он тебя не почистил!» «Да это же наводчик для таких, какие тебя уже грабили!» «На баш!» «Не говори глупости!» — резко оборвал все голоса барон. Наступила тишина. «Вот что я вам скажу, ромалы!» Марс старался говорить по-русски, чтобы слышал и Голубенко, смущенный их криками. «Мастер он отличный! Это как раз тот Андрей, который лаварику дворец отделывал!» Ему снова не дали говорить. Но их мнения теперь изменились, как цвет кожи Хамелеона. О, -о, -о то церь, золоти руки! что так, то хай его Бог благословить. Лучше лаварикова дворца ничего нет. Молодец, Андрей! Та его руки вообще целовать треба. Барон их снова остановил. Ну, а что касается того, что он гаджо, то я вам так скажу. Федир гольвары манущеса. Обара ратолы джаз, сыределинеса, а бравинта те пьес. То есть в переводе это значит лучше сумным камни носить, чем с глупым вот купить.